Меня зовут Валентина Ивановна Реунова. В данном случае я говорю с вами просто как обыкновенный человек. И рассказываю, рассказываю я свою историю для тех, кто идет по пути, для тех, которые совершенствуются в духовном плане, дабы, может быть, вам будет полезен тот опыт, который когда-то проходила я. Значит, с 1997 -го года мы проживали и находились, я и моя семья, в общении. Это была духовно-научная община за пределами Москвы. И вот, значит, в 2000 году меня из нашей общины попросили разобраться, что за новое направление духовности возникло уже здесь, в России, на территории нашей страны, что возникло за Великая ложа России. Ну, в то время... Что такое там каменщики, масоны. Никто из нас не знал, и знали очень мало. Вот. И попросили. Поскольку у меня была возможность тогда выйти в интернет, значит, я, как мать общины, вышла в интернет и нашла вот эту образовавшуюся великую ложу России. Значит, там мы переписывались. Но я хочу сказать, что э, нехорошо поливают меня грязью. Я не оправдываюсь перед вами, понимаете? Ну, там установка. Все, кто будут жестко поливать имя Матери Божьей, да, распрощаются с жизнью. Дорогие братья и сестры, я к вам обращаюсь Почему? Потому что человек, человек, друг, товарищ и брат. Просто обращаюсь к вам, дорогие товарищи. Вы сейчас все находились вот в данном суде, в зал заседания. И вы не Еще раз. Я, Реунова Валентина Ивановна, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, а также мой муж и, мой, и, и моя дочь, мы подали... О выделении доли в общей собственности и получении компенсации в денежном выражении, а также получении ряда природных ресурсов в виде пахотных земель, то, чего каждый из нас владеет, 1,143 миллионной в РСФСР. Мы подали. Значит, суд первой инстанции, это Тверской суд города Москвы, не рассматривая, не вызывая нас на суд, выдал решение через полгода, не вызывая на суд, не извещая, выдал решение отказать, значит, и по мотивации, что мы не предоставили доказательства, что мы вот эти доли заработали своим трудом. И не заработали наши предки, наши отцы, деды и так далее. Значит, Мы обратились в суд второй инстанции, в апелляционный а, Мосгорсуд. То, что вы видите, рядом вот находится данное здание. Прекрасно слушал нас это, понимаешь ли, коллегия по гражданским делам. Кивали головой. Понимали все о том, что нас обобрали. Кивал о том, что да, Тверской суд вот прямо кивал, что Тверской суд, так сказать, неправильно нарушил процессуальное право, принял закон, но ушли так сказать, на совеща... в совещательную комнату и вынесли решение. Доходили в совещательной комнате буквально минуты 3-4. В итоге вышли в полном объеме отказать. Они не посмотрели на то, что полностью нарушен абсолютно судебный произвол. Не защищает не прокуратура, то есть нет государственных органов. И каждый из нас с вами предоставлен самому себе решать эти проблемы, которые... Мы должны решать с вами, каждые все сообща. Вот смотрите что вы предлагаете. Представьте себе на секунду, что ваши все предложения приняты. И завтра вам поступает ответ. Примите Сбербанк на баланс СССР. Вот. Все, с завтрашнего дня все сотрудники РФ прекращают свою деятельность вам передают. Вы, вы кому его передавать хотите? Вот кому? Вот, вот еще раз объясняю. Для того, чтобы что-то там передавать, я, я, я, надо, Я, я чтобы передам сначала на баланс, организую к тому же моменту... Вы не организуете. Госбанк, я передам им, которые в свою очередь организуют, либо мы будем это передаваться 10, 20, Значит, нет, пост постановка вопроса не корректная. Значит, Чуть вы, должны, вы должны поставить вопрос о том, что... В, мы готовы существовать с вами параллельно до момента проведения разделительных балансов это у нас совещание, вы должны мы да, с вами вы должны вы, вы, да вы реально. должны выделить попросить их выделить соответствующие площади где могли бы разместиться сотрудники союза сср начать свою деятельность и вот во время этой совместной деятельности будет происходить постепенный переток кадров из системы РФ СССР. Ну это Переток, же техническая то, сторона вопроса. Да, это техническую сторону вопроса надо описать в документе. Потому что вы-то вопрос ставите о передаче банка. Кому его передавать? На баланс. Ложите на меня плиту. Да, вот вы сейчас говорите. Ложите ничего, на меня плиту. Плиту выдержу. Пять тонн. А, вот. Раз, опустили плиту. Хоп, мозги вылезли из-под плиты. Все нормально. Но вы же сами попросили. У меня есть сотоварищи. Вот. Ну, отдали вам Сбербанк, и что? Ничего. Ничего как не произошло. Ленин, я знаю. Дали они в 17-18 столкнулись точно с такой же проблемой. Да, а они достану. не столкнулись с этой проблемой. Как? Они организовали катастрофу в стране. Да. Они, они организовали но, но они, головок, они организовали гражданскую войну, они организовали паралич всей, всей экономической жизни. Вот что они организовали. Нам этого не надо. А для того, чтобы процесс происходил поэтапно, в документах, которые вы собираетесь к ним направить, должен был э, быть описан алгоритм этого процесса. И мы, мы его уже озвучили через создание э, согласительных комиссий, выделение какой-то части э, площадей на территории Минфина, Сбербанка, Министерства такого-то, сякого-то пятого-десятого. Вот когда наши сотрудники уже войдут к ним и начнут с ними совместно работу, вот тогда будет возможность для передачи из состояния А в состояние Б. Тогда будет возможность переоформления людей, которые работали в РФ на работу в СССР и так далее. Но этот процесс невозможно произвести ни в день, ни в два, ни даже в три недели, потому что Сбербанк это гигантская структура. Я понимаю. Гигантская структура. Но если не делать? То Нет, не делать. Делать, но разумно. Сначала думать, а потом делать. А не сначала делать, а потом из думать, извиняйте. как разлебать. Извиняйте, да. это совещание. А. Если этот вопрос, я могу умолчать, и могу умолчать месяц, Ивановна, два, я наоборот вам говорю, пишите письмо, только пишите письмо по своему статусу. Встречайтесь с министром финансов Российской Федерации и начинайте оговаривать эти вопросы. Да, у меня министр Вот это и есть начало этого процесса. Вот. И если на уровне министра финансов вы обменяетесь определенными документами и, предположим, так сказать, мы увидим, что есть положительная динамика, тогда мы будем двигаться дальше. Прекрасно. Вот. Ближайшую... Если бы у нас сейчас был глава Центробанка, соответственно, мы бы сделали такую же работу на уровне Центробанка. Прекрасно. То, что касается меня, в ближайшую неделю. Да. Я это письмешечко обязательно напишу, но уж будьте любезны как-то к тому, чтобы мы начали продолжать работу. Не вопрос. Не вопрос? Не ага. вопрос. Вы понимаете, вот людей моего возраста и плана военных, ну, единицы остались, и, и, и уже уходит, умирают. Остался один, правда, ну, но негодяй, это маршал Язов. Точно. Негодяй. А живет, сука, ой, извините, не 23-го года рождения. А когда писал? Раиса Максимов, ты извини меня старого дурака. Но если ты дурак, зачем ты, ты лез в политику? Если ты дурак? У меня только в политику. Я за, за ним а, стоит банк. Я не знаю, куда он его дел. Ну вот куда банк на, на тюрьме. Я не, банками не занимаюсь, конечно. Как бы он выжил? стоит банка, в тюрьме Репортова банк и там лежит резерв для Советского Союза. Да, да. Отдай, милый. Ну, вот отдай. мы боремся за Советский Союз отдай. Отдай, отдай. отдай. Да, да даже не отдай, а давай финансируй армию создавать. И не только армию, и... народ он помирает. Чего? Ну, народ помира... не помирает еще. И помирает. Когда будет помирать, он тогда восстанет. Ну так вот, Валентина Ивановна, мое кредо такое. Да. Значит, расстрелять и повесить самых-самых немножко. Всех остальных восполнить 500 тонн урона. Во глубину сибирских руд. Почитайте, почитайте. Где читать? вам дал программу. почитайте. Ну, мне уж поздно вступать в какие-либо партии. не, никогда не поздно. Никогда не поздно. Не надо уступать. Вот. Вы были в партии? Нет, мы уже... Нет, не была. А, я, да я инженер. Да. Куда же а, меня такая, пустят? Такая Там настолько будет. все действительно повырождалось, что вот этих э, рабочих вперед, а ты как будто бы облезли сейчас... инженер. Вот при на них и работай. Наше дело правое. Победа будет за нами. Резолюция принята всеми участниками митинга, открытым голосованием в количестве более 500 человек участники митинга получили организаторам послать данную резолюцию президенту Путину, председателю правительства города Москвы мэру Собянину, город Москва, Семеновская площадь, перед входом в станцию метро Семеновская, 9 мая 2018 года, 12.30-14.00. Организатор митинга, Фомин, генерал-лейтенант, и так далее. Вот такую резолюцию послал. Александр Георгиевич, и, и ничего. Прислали уведомление, что резолюция вручена там ни телефона, ни адреса, куда обратиться, чтобы получить ответ. Вот вам, понимаете, наша борьба. Шик. Значит, этот пшик надо перепшикнуть. Да, мы очень сейчас нуждаемся хороших этих кадрах нам нужно министр чего обороны министр обороны нам нужны помогайте нам, министр нужен, обороны. Министр обороны. нам нужен министр обороны я не только помогаю я этим занимаюсь да. теперь я буду говорить а вы слушайте верховный совет мы создали начало 20 областей ну, я даже и не, не переставала. Вы в вот эту Владимирскую, Тараскинскую компанию не входите? Нет. Я полную вы промелькнула там где-то возле Тараскина. Да, я промелькнула, но когда они мне дали... Я за всеми слезу. Да? Я это самое, на него работала, работала. У меня очки одела до, до минус 8, до 9. Я по ночам готовила то, что в Советском Союзе. Весь Минфин, я структуру, программу этого министерства начала вводить контроль у людей. И вдруг выявляю, один украл полтора миллиона рублей, второй не отчитался. Я Тараскину, Тараскин мне запретил собирать программу по пенсионерам, запретил делать Госбанк. И понеслось, как начали вот эта шайка его в виде Лаврова меня поливать, верите, нет. Там с грязными словами на что тогда я на этом сказала, Я слагаю свои восемь месяцев отработал на них, слагаю свои полномочия, а вы тыкнула, ты и ты и ты ворвались в Меня зазывали своего. прямо чуть не под руки брали, поняшь, поедем во Владимир на съезд. Да? Я говорю, идите вы со своим съездом. Съездом. Пока это, не будет. Это когда Мишин вас звал в Нижний Тагил. Мишин да. И Мишин, Мишин. но он к Тараскину тоже примкнул же. Да? Нет. Нет. Он привыкнул к Федорову, но. Еще одно чмо. Ой, Господи. Нот это проект Единой России. Они за то, чтобы Путин. Да все Единая Россия. Вчера да. поцелуя. Путина... Нет, ну мы, мы что, мы сами по себе. Вы чего? Я, я вас не назвал. Вы по я... нашим делам судите, что мы уже там понаделали. Мы за эти 4 месяца. Ничего вы еще не понаделали. Понаделали. Правовая Тетушка, часть. извините меня, но ну, это ласка, ласкательное слово. Ну, ну да. Я, я доброжелательно отношусь. Ой, за 4 месяца это невозможно сделать. Знаете, вот... Вот кто то вот и делает. А мы сделали. Поэтому... Да не сделали вы еще ничего. Надо сначала Госбанк восстановить. Кто имеет На... деньги, тот... Да, зак... да, да. да, да. Заказ не восстановить, а банк надо взять. взять. Банк надо. А вы посмотрите, вот, что его Взять. Он, это, сейчас банк этот, это всего лишь сервер, машина такая. Она это стоит. банк, это виртуальный орган. Он не подчиняется, у России нет своего банка. Да понятно, я Все. говорю про наш госбанк. Надо... А наш госбанк? Наш Гос госбанк. Госбанк. Парамона, это такая машина, сервер, вот. и Парамон его рулит. И вот вот эта слушайте, карючка. вот да. если хотите слушать, давайте мирно и не орать, потому что у меня вверх. А я плоховато слышу. У меня же Орг так сказать, ну, кончается. А у меня, я плоховато слышу, потому... Хорошо. Вот так, слышите, когда я говорю? Да, вот да. Вот программа. Области, куда денем? А, они все присоединятся, все. Они Другие. уже к вам присоединились и ждут. Они к вам а, не а присоединились ли? еще никуда. Вы еще сами нигде. Как вы нигде. сами Майор, ничто, жесток. Извините, никто. до да, Ну, какие законы у вас выполняются? Вот он сказал, как действовали советы параллельные. Вот давайте так действовать, головушка-то. А и не верховный совет, а чтобы низовые советы работали. А вот, вот тогда она будет подкорка верховному. И у нас и низовые работают. Вот, а вы, говорите, одни женщины. Ну, в основном женщины. Ну, а в основном. Мужики, это, знаете, пока... Женщины залезли а в руководящий залезли. орган. Как-то вот. залезли. Нет, ну а я.. Проводить. Если мужиков нет, никто не хочет. О, если мужики только штанами отличаются э, от женщин, ну, правда, сейчас не отличишь и женщины. В Ишь, и в не отличишь. Да. Так вот, я вам хочу сказать, что поэтому... у вас хорошая про.. Не, это не идея, это программа. Идея да. должна воплотиться в жизнь. Тогда это будет э, уже, так сказать, не идея, а идея, овладевшая массами. А идея овладевшими массами превращается во что? материальную силу. Программа на бумаге изложена? Вот так. А? Программа на бумаге изложена уже? Программа? вот, ну вот она. Программа. там расписано? Нет, ну эту программу разве можно изложить? Это же тактика. тактика так это не программа, а тактика? То есть вы не путаете тогда получается? Спасибо. Нет, это вы не путаете. Программа это общее положение. А тактика как осуществлять программу? Это под двумя ООО. Ну, Что ж вы перед противником должны Значит, э, э, обнажать наши будущие действия хорошо, так он расставит свои силы и нас загребет, понимаете, до того. Да. Это значит, что я военный должен перед противником сказать, вот у меня будет главное наступление вот здесь. Так это же надо обманывать противников. Сейчас а нужно... прописано главное, что рабочий класс должен взять лайк. Сейчас нужно нам это все, то что вы говорите, готовить. Так вот я и... ищу таких, которые будут готовить. Они кричат, что мы уже это сделали. Ничего еще вы и мы не сделали. И я в том числе. Он, он, ну так что, поможете он нам состоит... с министром обороны? Да, я сам могу возглавить. Пока. А что? Ну надо, знаете, О, старый, того, старый, ну, ну, а, старый да. конь борозду не испортит. Не испортит. Ну глубоко, правда, не портит, но ничего. Нам ну, э, еще... нужен министр обороны, там всякие штабы, перештабы. Я ничего не понимаю. В никаких никаких не? там штабов-перештабов. Должен быть один, единственный пока штаб. Вот Это партии, партийный штаб, центральный комитет партии, которому должны подчиняться все. Вот там, да. А вот я вот помню. Так. А, верховный, О -о -о. Верховный. а где это написано, что мы должны подчиняться? А? На участках и спрашивать. Ты что там делаешь, суки? Отдай, иди назад, Все, пошлем от другого. Я работаю на вас, а вы на меня. Все. Мы работаем не на нас и на меня, мы работаем на страну, на советский народ. Да, да, да, вот. да. Я бы предложила, знаете, у нас назрела такая ситуация, которая грозит вообще всей нашей работе. Поэтому нужно убрать в сторону как бы, какие-то, так скажем, недоговоренности. Я считаю, что мы обязаны проголосовать за недоверие по Пуше. Этот человек не является тем, кто мог бы возглавлять Верховный суд. Несмотря на то, что в Ивановна не трудно найти Верховного судью, но мы имеем право объявить этому человеку недоверие всем сегодняшним составом. И объявить недоверие, и проголосовать за это Кузнецовой. Такое мое предложение. А, по отношению к Папуше я это стала говорить еще с 21 декабря, после поведения съезда, когда она стала на защиту Шапаренко, который украл документы. Ставим на голосование или кто-то выскажется по этому поводу? тоже поддерживаем Поддерживаем. Оставить на вид. здесь не может такой такой. Звучать вариант поставить на вид Мы можем поставить только недоверие Верховному суде Не сказать недоверие свое Правильно, Валентина Владимировна, правильно не, не, не, не. На вид мы можем, знаете, сколько ставить? Это чеку новой на вид ставили Она как не согласовывала работу Так и не считает нужным согласовывать С папушей у меня давно уже произошел разговор Которая сказала, а вообще кто вы такая? Кто вы такая? Сейчас я выложу в чат разбор, который устроила Верховный судья, и потом вы сделаете выводы. Со Соответствует убрать, убрать, убрать. Светлана Петровна, нефтевиганство предисполкома. Да, да, я, значит, за недоверие Папуше Кузнецовой, но и за третье предложение этого постановления. Их антимансист меня поддерживает. Третье, не поняла, какое предложение. А, ну вот это, что Отменить. за отмену постановления по расчетному счету перечислять Кладенову. 30, 30 человек проголосовали за отмену, плюс Трубачев, так я поняла, что он тут присутствует. И один человек воздержался. Не Второе предложение. Выразить недоверие Верховному судье Попушеву. Ларисе Вячеславовне. Так, как дискредитирующий? Ну вот давайте сами, давайте говорить. Вот, вот я, я за недоверие Пабуше. И Кто вот за? автоматически. Кто за? Прошу голосовать. за Министерство нефтяной и газовой промышленности за. За. Ленинград за. Министерство энергетики за. Полкома района, за. Кто против? Против, наверное, никого не будет. Кто воздержался? Нет таких. Вынесено решение высказать недоверие Верховному суде Папуша риса Вячеславовна. Второе, второе предложение о недоверии министру финансов Советского Союза Кузнецовой Ольге Михайловне. Давайте этот вопрос сейчас пока не будем обсуждать. Давайте сначала од одному вынесем недоверие. Почему? Почему? Ну, мне вот почему-то кажется, что надо сначала взять объяснение с Кузнецовой. Нет, мне кажется, как особо... нет, нет, как сказать, нет, Вставайте у нас уже все, надо еще вчера делать. Если я не устраиваю, я сама уйду. Понимаете это или нет? У нас нет у нас дети, у нас Родина. Вот у нас ну, а этот человек, это понимать. Чекунова, Пампуша, Пузнецова, пошел весь расклад. Совершенно верно. Но я за большинство. Это это большинство. Так, Мы, как вам да, Верховный Совет решить, нет, так что будет? Короче, Я тоже за. Голосуем. Кто за? Прошу голосовать. за. Вопрос. Вопрос, конкретно, за что за? Повторите, За все, пожалуйста. выражение недоверия министру финансов Советского Союза Кузнецовой Ольге Михайловне. На за? Новосибирь за. Ленинград. Ленинград. Кто, за. Против? Кто против? Северский район воздержался. Северский район воздержался. воздержал. СССР Два человека воздержались. Кабардино, Болгария. Мне сейчас энергетики тоже воздержусь. Три. Все. Кто еще? Против нет, воздержались 3, 26 за. Так, и э, 3, еще один вопрос, э, провести заседание Верховного Совета РСФР, РСФСР с рассмотрением э, работы министра социального обеспечения РСФСР, чеку новой Валентины Васильевны, объяснение с нее взять в следующий раз. Кто за это предложение Прошу голосовать? Кудришов за. Серов район за. Кто против? Кто против? Кто воздержался? принято единогласно следующее заседание так заседание. Так, вопрос когда будем проводить заседание Верховного Совета РСФСР. Валентина Ивановна Рюнова, Верховный Совет РСФСР просит вас присоединиться к заседанию. На, на том заседании участвуют, еще раз повторяю, Семенов, Тиблоев, Киселев, не знаю, Анатолий Владимирович там или не там, но он присоединен, Борисов, Стрелков, Ладинов, Муклецов, Папуша. Ну, я думаю, мы не будем им мешать, пусть уже заседают. Ну, я написала, Валентина Ивановна Ревнова, Верховный Совет СССР просит вас присоединиться к заседанию. Сейчас я повторю ей в личку. Ну, естественно. Обрабатываю, пускай обрабатывают. Ну, я думаю, у нас тоже уже вопрос к закрытию. Смысла нет ее уже приглашать. Ну, сейчас еще две минуты посмотрим. Может, она ответит, придет. Но она в данном э, чате присутствует. Они, скорее всего, свое решение. Ну, что делаем? Выносим сейчас протокол. Протокол э, заседания... Выставляем э, Валентине Ивановне и всему Верховному Совету СССР Все. Спасибо. Отключаемся. Спасибо вам, Светлана. Спасибо вам. Здравствуйте. Ну, ну, ну, здравствуйте, все. Здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте. Подарок, что вы большое мне сделали. Спасибо. Значит, что вас от кормушки всех в Минфин отвел, да? Как вам не стыдно, всему? Валентина Ивановна, вы о чем говорите? Письмо, пожалуйста, как вам не стыдно всех? Я вас всех нянчила в своей ладошечке, всех. Что вы здесь? Значит, отдельно. Где у нас министр энергетики? Что вы хотите? Вы разделили себя и и этот самый Верховный Совет СССР? Вы требуете? Все, ребята, как хотите. Значит, выводы будут сделаны. То, что ставит Минфин, она выполняла мои указания, мне нужен этот счет. И не по вашим этим мелким Валентина деньгам. Валентина Ивановна, а вы не хотите а это слушать? Не, не хочу выслушать, я вас слушала. Я слышала, вы, вы что кричите, Валентина Ивановна? А вы вот почему кричите. Сейчас вы производите госпереворот. Вы, успокоили. Светлана Петровна, организовали людей провести госпереворот. Вы хорошо понимаете, это что вы делаете? Вы о чем говорите? О я и говорю. Это смешно. Очень смешно. Это не смешно вообще-то. Это очень смешно. Очень не смешно. Это не, не, не смешно. Не можно сказать. Они какие-то личности отдельные. Не И надо здесь в мою адрес какие-то э, обвинения кидать. Я еще могу защитить сама себя. У себя. Вам э, свою работу вы выполняете? Почему здесь часть министров? Здесь почему. Я вы, все. Почему вы развиваетесь? Поэтому вашего распоряжения. Вы что, я что? не собираюсь еще? здесь перекликаться ни с кем Да пожалуйста, не перекликайтесь Но я вам всем говорю Одумайтесь Я вам сказала, Светлана Петровна пошла по дороге развала СССР Вы призвали Валентина всех Ивановна, Пусть Советский Союз успокойтесь, уходит Успокойтесь Мы, мы можем успокойтесь, в СССР работать успокойтесь. успокойтесь, еще раз повторяю Вы выслушайте я нас Я вам всем Кто вчера объяснила Я вам вчера все объяснила не и кричите, не, не кричите. Вы... Светлана Петровна, держите себя в руках. Держите себя в руках. Держите себя в руках. Отчеты всем представлять в вы, вы до сих пор никаких отчетов по паспортным столом Пять человек всего отчитались. Это вы руководители области. Что вы делаете? Вам сказано собрать остатки средств, собирать. Нам нужно сервер купить. Это безнал. Мы нигде за наличку не купим. Что вы взяли а за Кладиновым? Почему не... кладинов стал вдруг предателем? А? Поч... Да вы не понимаете, что вы делаете. Какой вы здесь сейчас приняли? Папушу давайте? Она Валентина больше делает, Валентина. чем вы все вместе. Она делает работу Валентина по... Валентина Спасибо Валентина большое! Папушина Ивановна! Пусть она вас, всех скажем... унижать-то можно, а? Можно, если вы что попуще убираете. В и не детский <раз> сад и воспитывать никого не, не надо. Мы все зрелые, созревшие люди. И пришли со своей идеей. Пришли со своей идеей. Да. И, вот, и никто не обвиняет. Ни Кладинова, никто. Он хороший человек. Неправда. Его назвали этим самым. Причем здесь Кладинов вы докладенного. Вы знаете, то, что постановляет Минфин, вы обязаны по закону выполнять 100%. Кто вы такие, чтобы принимать а, то, что решает Минфин? Да кто вы такие? Действительно. Действительно. Вы и и не нахмарились. Ну-ка, скажите, пожалуйста, кто мы? Выполняет. Она исполнительная вас. Исполняет все. Вы не Верховный Совет РСФСР. Вы все исполнительные власти должностях и вас принимал Верховный Совет СССР понимаете вас каждого и вы дали присягу передо мной а я главный командующий если мне нужны деньги на, деньги, на серверы будьте любезны собрать Политина эти и деньги по-моему здесь какой-то скандал и он здесь вообще и по нашему сказала что, я что нужно на деньги на серверы и сдать так, Лидия Георгиевна, за... прекратите орать. Если я сказала, что нам нужны деньги на серверы и, и, и на и паспорта, Ивановна, вы обязаны это да, сделать. Не кричите, не кричите. Не кричите, не кричите. Меня зовут если Светлана думаете, Петровна. Если не кричите, думаете, ирина вы... ирина Ивановна, не кричите. Ивановна, не слушайте. Ваше предательство... Советскому Союзу, и народу на лицо. Вы Иван. именно пытали... Вы Советский Союз. Вы у нас Советский Союз, а мы пытались... Это а пары слова. Вы кто да, здесь? Нам вы вы председатели из полкомов. А вы кто тут, Лидия Георгиевна? Вы министр энергетики. Как бы здесь затесались? Валентина. Как вы здесь затисались? Как вы, вы здесь имели нас оскорблять? И и, значит, я, я, вас вас я, я вас оскорбляю ну, То, что вы делаете, Светлана Петровна, называется госпереворотом Вы Валентин еще Иван. не донесли Какой вы госпереворот? Чем госпереворот? Вы я в кресту это говорю а я вы первая, Валентина Ивановна, госпереворот делаете Успокойтесь, выслушайте. Я приказала и открыть, открыть счет, сап... да, еще раз. Еще раз повторяю, полу, это я приказала вон. открыть а счет и, и собрать Иван, деньги. Стамолчики, это я ни на а какой вы не все не а находитесь, на каком <связь> <вы, связь> <если связь> самом самокопаемости да, вы не на. находитесь, вы да, работаете где-то сборы Но и пошлины, <связь> вы обязаны что-то для того, чтобы сделать государственные показывайтесь, вы, да? вы схватились за эти деньги, да, они нужны нам, Но да, я понимаю, что давайте Ленинграду слово, давайте Ленинграду слово. Либо я работаю с, а с, с этим с банком, с банком. либо вы нравится. берете это все карман, и не даете Дай возможности паспорта выдать и все остальное. Вы решили идти на самоокупаемость и ничего вам не принадлежит. Это принадлежит бюджету. Да, Мы идем на то, чтобы часть ставить Дайте да, товарищи, я, я каждого из вас. Вон, как раз тут зоря Светлана Петровна, она одна работает. Она, мы только лишь с кладиным привели сюда 830 квадриллионов рублей. И она мне ставит палки в колеса, чтобы мы не купили железо для банка. Это по куле. Вы что вас давайте, много, давайте, а я одна. И Но даже лечена если праведник Вы не пожалеете о том, что вы говорите? <связь> Нет, я не пожалею. Если мне нужны деньги <связь> на госпарте, либо вы уйдете, лечена. либо вы будете эти деньги собирать и покупать сервер. Вам кто сервер. условия ставит? Вам кто условия ставит? Вы, все если слушала, меня, если, вы, если вы слушаете, я вам никакие условия не ставила, не надо лгать на меня. Не надо лгать, надо лгать на не меня. меня. Хорошо, давайте я сейчас вам пришлю а, это самое, то, что мне ваша это, Исаева написала Вот прямо сейчас. Прямо пусть сейчас, сейчас. посмотрите, понимает. что она написала и что я могу сделать. Посылайте, посылайте, посылайте, пусть все видят. Я не пусть Они... видят. А почему такое много тотали... а тоталитарное управление? Вы объясните нам почему э, это мы знали, здесь не кто Валентина Ивановна, да прекратите кричать Вы в конце концов Давайте выслушать людям есть, давай, вы, истеричка, да, я, давай, я понимаю давай, истеричка, мы... давай, давай Ой, ну как некрасиво Истеричка натуральная ну как некрасиво. Поехала, в давай там разбираться Ой, Здесь так... всех Ой, позатыкала ну да вы-то в базаре, я вас уже слушаю долго и упорно. И слышала, как вы хорошо тут поливали с, с СССР, Верховный Совет. И какие вы тут крутые. Отменили то, что Минфин, вы не имеете права. Минфин, минфин ⁇ это пусть я еще Вы, председатели, не имеете права отменять то, что принял не имеем Минфин. Права, нет, не имейте не права. права. Вы вс ⁇ вс ⁇ вс ⁇ и двумя пальцами, что сказали, пальцами? что мы будем делать. Кто это говорит сейчас? Мы не бараны, мы люди. вон как, это вы себя назвали баранами. А вы председатели исполкомов. Вы должны понимать, что нам нужен банк. Нам нужен банк, смертельно, банк нужен. И вы с а своей карманы а не Нужен банк, нужно грамотно делать распоряжение. Вы, а вы грамотная. А вы грамотная. А я грамотная. грамотная. Палец я палец не не грамотная. Я